Привет! С вами интернет-магазин Керамис. В этом обзоре мы познакомим вас с каталогом обоев от французского бренда Eugipa. Коллекция виниловых обоев Eugipa Kinetic. Успешный французский бренд Eugipa в коллекции Kinetic представляет качественные, уникально стильные и оригинальные обои, которые способны кардинально преобразовать ваш интерьер и сделать его по-настоящему изысканным. Бренд «Южипа молот», но даже за этот небольшой период времени компания смогла занять передовые позиции на европейском и международном рынке, благодаря своей отменной репутации и качеству отделочных материалов. Обои коллекции «Кинетик» – это уникальный, неповторимый дизайн каждого изделия. Обои идеально подходят для современного дизайна. Геометрические орнаменты, пространственные фигуры и струящиеся ленты – дает стенам уникальный объем, а смелые цветовые решения усиливают этот эффект. Невероятный эффект, создаваемый обоями, превратит ваш дом в дом будущего, в котором царит гармония и каждый элемент уникален. Крупные геометрические орнаменты вносят спокойствие и уравновешенность, а обои с мелкими узорами – динамику. Гамма радужных цветов и линий оживляет стены и делает интерьер более живым и жизнерадостным. С уникальными обоями Kinetic легко придать интерьеру самые разные визуальные эффекты, а фоновые обои помогут вам избежать перенасыщенности цветов. Используя яркие цветовые модели, вы с легкостью сможете сделать эффектный штрих в вашем интерьере. Виниловые обои Кинетик имеют фрезелиновую основу, хорошую светостойкость и износостойкость, и капризные в уборке и легко умываются.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 Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.